Всем привет дорогие друзья! Стартовал новый Airdrop через Telegram Bot. Монета называется TNRX, старт торгов будет 14 мая. В боте необходимо подписаться на два Telegram, потом нажать на кнопку личный кабинет, указать адрес кошелька Metamask сеть Binance Smart Chain. Дальше каждые 30 минут нажимаем кнопку бонус и собираем по одной монете минималка на вывод 14 токенов до 13 часов сегодняшнего дня вывод временно закрыт какие тех работы ведутся вывод уже проверяли все нормально адрес марк контракта тут вот вот такой вот то что я выполнил он большинство кнопок убрал здесь будет в самом начале ссылки на два Telegram и внизу кнопка «Подтвердить». Подписываемся на группы, нажимаем кнопку, будет три кнопки здесь, дальше в меню появится первая – это личный кабинет, вторая, то есть посередине, не помню как называется, а третья – бонус. Жмем сначала на первую, указываем адрес Метамаск и далее на третью, то есть кнопка «Бонус». И получаем монеты. Дальше каждые 30 минут заходим. И нажимаем кнопку бонус. Набираем минималку для вывода. 14 мая узнаем, что за монета, какая цена. Всем спасибо за внимание. Пока.